по опасные вещи – это когда в вашей квартире происходят какие-то принудительные мероприятия, будь то осмотр места происшествия, например, так оформляют, когда, например, вы со своего компьютера что-то активное репостите, репостите. Где ваше место преступления? Ваш рабочий стол. Точно. Его надо на осмотреть. Кухне. Компьютер. Вот. Вы же хотели пригласить их на кухню. Вот они и пройдут. И тогда да, тогда это будет какое-то принудительное мероприятие. Либо это обыск, либо как, например, в деле Ивана Голунова было. К нему в квартиру приехали вообще с обследованием помещения. Это не процессуальное мероприятие, это оперативно-розыскное мероприятие. Нарушение нарушением всех вообще возможных норм, это отдельная тема. А в чем разница между обыском и обследованием помещения? Пардон. Обыск, допустим, при возбужденном уголовном деле, и это уголовно-процессуальное мероприятие. А обследование жилого помещения — это мероприятие не процессуальное, это оперативно-розыскное мероприятие. Оно вообще должно быть негласным как, в принципе, и большинство оперативно-верситетных мероприятий. Для него не нужно уголовного дела, для него достаточно дела оперативного учета, заведенного вообще, может, по абсолютно другому поводу. Сейчас вы уже сказали некоторое количество слов, от которых у меня кружится голова. Короче, чтобы с обыском пришли, должно быть возбуждено против тебя уголовное дело. Не обязательно и... против вас. Ну, хорошо, это да, должно быть уголовное дело, в рамках которого к тебе Да, к вам, соб... у вас есть основания для производства обыска, да. А, со всякими там понятыми и прочие. и это такое рутинное мероприятие, хотя могут в дверь выбить. А обследование — это то, что вот в кино происходит чаще всего, мы видим это, да, ну что, где мы вообще, видим этот мир? Во всяких сериалах. Обследование жилого помещения вы вообще это, не видите. Когда ты вот на работе, а тем временем тебе кто-то да, забирается да. тихонечко, от что При собаке пошли погулять, да? Да, да, или, да, и там всякое снимает, ищет, сдвигает. нет Нет, нет, нет, нет. нет. А при обследовании жилого помещения вообще можно только фиксировать обстановку. Угу. Чего-то подкладывать нельзя, ну, конечно. Изменять обстановку нельзя, установку нельзя, нельзя да? да. Ну, проверить, как стоит аппаратура в вашем доме. Все ли нормально, все ли датчики в порядке, не нужно ли заменить аккумулятор. Ну, что вы думаете, вы настолько неинтересны органам, правоохранительным, что нельзя параллельно вывести аудиоряд ваших, ваших работ в Парипо. В любом, случае, в любом случае основное условие при этом люди должны показать вам документ, на основании которого они в вашу квартиру проникают. Если это обследование жилого помещения, то постановление. Если, постановление о производстве обследования жилого помещения тоже санкционировано, кстати, судом. Но в отличие от обыска, который санкционируется на один обыск, на одно проникновение, обследование жилого помещения санкционируется на какой-то срок, например, 180 дней. Ничего себе. Да, ну чтобы два раза не вставать. <свят> да, действительно. Или десять раз не вставать, <свят> да. Ваша задача, это постановление, если вам не дадут его скопировать, вам дадут с ним ознакомиться. По закону? Что есть, прочитать? В любом случае, вам обязаны его дать ознакомиться. Угу. Если исходить из прямого толкнования, копии вам не должны давать. Угу. Чаще всего дают. Но иногда следователи там или опера упираются и говорят, ну... Все, мы тебя знакомили, иди. Нет, вы тогда говорите, хорошо, я ознакомлюсь, но дайте мне его тогда переписать. Ага. Не дайте фотографию, дайте переписать. Говорит, а, Ну, и, естественно, скорее всего, это скажет, что такое умный, давай опять ложись. А ты на это? Да, ты на это ляжешь, куда денешься. А. Вот, но факт в том, что вот это вы потом уже где-то отразите в протоколе, потому что то, что у вас однозначно должно остаться в любом случае, это протокол, это мероприятие, если это осмотр, то там копия протокола осмотра хотя бы сакрафировать и должны дать. Хотя копия протокола осмотра тоже по большому счету не выдается, но в это лучше не выдаваться. В любом случае, по результату проникновения в дом что-то вам должны оставить. Протокол обыска, протокол обследования жилого помещения. То есть уходя вы да. и все вот, сокрушив, как это им обычная история они должны что-то оставить да. какое-то. Здесь да, был да, вот да, Вася. Да. Обычная история, когда люди говорят, а мы ничего не взяли. Но люди настолько пугаются, это настолько стрессово-эмоциональная вот, штука. Да что люди так ждут, когда это закончится, что им, вот, по большому счету, все равно лишь бы ушли. Ну, да. Чаще всего даже не запоминают, кто у них был. Ну, это тоже понятно. Часто не запоминают, сколько вообще было людей. И как это все происходило, все стирается. Ну, состояние да. близкой к эффекту, конечно, такая сильнейшая ситуация, причем разовая. Ты не, не готовишься же к ней, хотя надо готовиться. Ну, просто тупо по праву жизни в России. Ты должен быть к этому готов. Сосредоточиться вам в первую очередь нужно на том, чтобы в протоколе этого мероприятия вы внесли свои замечания, вот это действительно важно. А это прямо сразу там же на месте? Протокол просто? оформляется на месте, и в этом протоколе вам нужно оставить свои замечания, вот на этом надо сосредоточиться. Вам нужно замечать все, что вам не нравится, и все это потом в протоколе отражать. Мне на это всегда говорят, да там место вот столько вот, да нам все равно не дадут написать. Ребята, это драка, это подворотник. Кто сказал, что будет легко? Вот кто сказал, что будет легко? Да, вы воюете с гопотой в подворотник. Если вы пошли на митинг, если вы вообще живете здесь, будьте готовы, что вас будут пинать ногами. Защищайтесь, тренируйтесь. Да, будет сложно. Но как минимум, вы должны понимать, что этот протокол Нужен им больше, чем вам. Вы-то потом сходите, копию снимите, адвокат ваш снимет копию. Завтра, послезавтра. А они его больше уже нигде не возьмут. И они будут висеть над вами. Самая для них идеальная ситуация, когда вы говорите, Аня, я отказываюсь от подписи. Это для следователя, это самая лучшая ситуация из всех возможных. Почему? Потому что он заполняет в протоколе все, что ему нужно. Вот все, что нужно. Понятые заверяют и отказ от подписи заверен понятыми. Я как следователь сам бывший говорю. Лучше для следователя нет ничего, когда человек отказался от подписи. У тебя свободный чистый лист, на котором ты пишешь все, что хочешь. Протокол — это основное, что ляжет в приговор. Читайте. Читайте. Представьте себе, что вы его сейчас читаете не в условиях, когда у вас проходит обыск квартиры квартире, и вы там где-то в уголочке забитый сидите. Представьте, что вы его читаете через три года в бараке тюремном. В спокойной абсолютно обстановке. Читаете и смотрите, что же я там такого наподписывал, идиотина. Вот. Перенесите себя на три года вперед. И читайте. И внизу, но ну, если не получается все замечания внести, я всегда рекомендую в такой ситуации поступать так. Не вступаешь ни в какие конфликты. Берешь ручку. Садишься читать протокол, тебе говорят, вот здесь вот, где замечаний нет, напишите. И ты пишешь, замечания имеются и будут представлены на отдельном листе. Точка подписал, отдал. Все. Естественно, тут же все начинают на тебя орать. Ты что творишь? Ты что самый а? умный? Я не самый умный, меня так научил адвокат. Какой адвокат? Иван Иванович Иванов. Вот его телефон, у меня с ним соглашение. Да, замечаний во время обыска я отразил для себя много. Я их все вам изложу после консультации с адвокатом таким-то. Именно он мне и рекомендовал так поступать в этих случаях. У меня будет консультация с моим защитником, после чего я вам все это изложу, все замечания к этому протоколу. Говорят, вы же свидетель. Вы говорите, вы можете меня называть как угодно. Но, во-первых, а, вы проникли в мой дом принудительно, вы провели у меня обыск. Соответственно, я являюсь на данный момент подозреваемым. Поэтому я имею право на защитника с момента, когда вы начали вот это все в отношении меня производить. Поэтому, дорогие друзья, давайте на этом выдохнем, успокоимся. Обыск ваш проведен с колоссальным количеством нарушений. Я их вам все изложу. Люди пришли, группа пришла. Вы даже не понимаете, кто пришел. Вы понятых спутаете с операми, потому что все будут штатского. Ну, пошли, разбежались по квартире. Никто не будет соблюдать порядок, что там, уважаемые товарищи понятые, давайте, вы пройдете первыми в этот зал, а потом мы за вами. Следите, пожалуйста, за нашими руками, за руками следите. Даже если все будут отслеживать, следим за руками. Что-то положить это не проблема. Всегда так было. Есть опера, исключительные профессионалы, которые положат так, что там просто никто ничего не поймет. Понятые – это просто обычные люди-соседи, которым чаще всего нужно, чтобы это все быстрее закончилось, они подпишут все, что угодно. У меня у самого в практике были случаи, например, когда по убийствам работаешь, что у тебя там труп, тебе часов 5-6 надо описывать квартиру, там у тебя несколько трупов, например. Но понятые не выдерживают, просто не выдерживают. И как ни странно, кстати, женщины гораздо лучше понятые, в этом плане они намного более психологически устойчивы. Мужики минут через 10 могут уже уйти, им плохо просто. Граждане понятые, обратите внимание, некий человек пошел в ту комнату, да, конечно, все это можно говорить, может быть и нужно, тут все зависит от ситуации, но следует сделать там пометочку или опер, что тут человек умничает, борзеет, и вам уже спокойненько записать внизу все, что вы хотите, не дадут. Вам что нужно? Ага. Вам нужно зафиксировать. Как не дадут? Ну, там все аккуратненько сделают, там вам ну, поставьте, махните там, но ну, вам будет сложнее выполнить эту задачу минимум, которую я вам поставил, написать вот эту фразочку о том, что замечания имеются, вам будет сложнее. Всегда же надо сначала расслабить, а потом совершить что-то неприятное. Только расслабьте, а потом совершите. Вы же тоже в этой игре, понимаете? Ну, вообще не очень до конца, я, конечно, это понимаю. Я думаю, ко Смотрите, мне пришли какие-то еще раз, чуваки, протокол, еще раз, квартиру, вот это но... вот, давайте закрепим, прям закрепим. Да. Протокол обыска, либо протокол осмотра, либо протокол обследования помещения, этим людям нужен больше, чем вам. Для них это будет основное доказательство обвинения. Они пришли не для того, чтобы вот этот процесс совершить, а для того, чтобы написать протокол. Если вас увлекут этим процессом, и вы начнете бегать за понятыми, за операми, вы включитесь, вы отключитесь на негодный объект, вы начнете заниматься ерундой, которую потом вы нигде никому не предъявите. Что вы в суде скажете судьей? Судье, вот что он скажет судье? Я носился за понятыми, одна пошла туда, другая сюда, а опер в это время подложил, а в протоколе у вас будет написано, что замечаний у вас нет. Судья скажет, вы читали протокол? Нет, не читала, а тут написано, что читали. У вас были замечания? Да, были, а тут написано, что не было. И весь этот спектакль, в этом случае, в который вы сами себя включите, будет ненужным. Это как-то ужасно, уже безнадежно, на этапе всего лишь надежно, то есть, надежно, надежно, надежно то, что я говорю. Надежно это поставить под сомнение протокол, который у вас есть. Видите, вот вы умный человек, опытный, и вам тяжело это понять. Пусть крушат. Вы что, сможете им помешать? Нет. Что нет. вы можете сделать? Вы можете поставить под сомнение протокол. Так и ставьте. Сделайте то, что вы можете сделать. И именно это вам поможет. Что может быть помимо того, что они разбредутся и начнут, как вы предполагаете, что-то подкидывать? Может, и будут подкидывать. Как раз это и может случиться. Вам могут подкинуть что-то. И это будет отражено в протоколе. Вы читаете протокол и вдруг видите, что у вас там... Нашли. У вас там гашиш, там 57 пакетиков там. Лежит аккуратненько. Но 57, конечно, подкидывать не будут. Подкидывать всегда меньше, потому что самим нужен. подкинуть 5-6 пакетиков, это достаточно для того, чтобы э, вас обвинили в покушении на сбыт наркотиков, в покушении на сбыт наркотиков. Ага. Ну, подкинули, хорошо, 10-15 грамм. Вы знаете, что это не ваше, у вас этого никогда не было, вы не употребляете. Вас не спасет, что вы начнете там э, орать изо всех сил, что мне подбросили. Да, конечно, вам нужно будет это все зафиксировать в аудиоряде тоже? Следователь, оперативные полномочные понятые, это не мое, это подброшено, это должно быть зафиксировано, скажут. Они подтвердят это, потом они в суде не подтвердят. У вас это должно быть зафиксировано в аудиоряде и зафиксировано в протоколе. Важно, чтобы ваша позиция о том, что это вам подброшено, у вас звучало с первого подписанного вами документа, вы никого потом не сможете убедить, что этот самый гашиш, изъятый при вас в вашей квартире в ходе обыска по протоколу, к которому у вас не было замечаний, вам не принадлежит. Вы не сможете никого убедить. Вы должны сразу говорить, что это не ваше, и это должно быть подтверждено в документах. И это, вот эта вот коротенькая фразочка в протоколе, она будет намного, намного ценнее вам потом, даже если будет через два года в бараке это читать, чем воспоминание о том, как вы страстно объясняли понятым, какие они подлецы, а следовательно, какой он мерзавец, и что вы никогда ничего не употребляли. Это вам не поможет. А вот эта фразочка сухая, коротенькая, делаете? поможет. А сейчас что? А сейчас поехали к вам. Да? Я понимаю, можно я заберу вещи и спортивный костюм надену? Так, понятно. Мне все меньше нравится вот то, что я все равно при любом раскладе почему-то в вашем сценарии заканчиваю бараки, но мы к этому вернемся. Ну, короче, задержали, привезли. Это безлимитный БДСМ без топ слов но только в отношении тебя. Боже мой. У нас тут вчера родители, человек, бились головой. Ну и что? Я даже не смогла прочесть 50 оттенков серого. Это ваша проблема. И что? И везде оставляем замечания. Метим, метим протоколы.